Классная камера, стильный дизайн, огромный дисплей и бла-бла-бла. Можно бесконечно долго снимать одни и те же супер длинные ролики на овер 10 минут, почему стоит брать тот или иной iPhone. Я не понимаю, почему нельзя сделать оптимальный видос, в котором как будто бы другу ты расскажешь за пару минут сильные и слабые стороны конкретного устройства через призму опыта использования. Короче, попытаюсь сделать это прямо сейчас. Меня зовут Артем, вы на канале Apple Finder и сегодня вкратце, но подробно расскажу, почему iPhone 10R нужно срочно купить прямо сейчас. Вот досмотреть этот ролик, выкинуть свой старый... Телефон куда-нибудь, пойти в магазин и купить iPhone 10. Заварите себе чаек, кофеек, и возьмите что-нибудь вкусненькое. Поехали! Итак, приобретался мой смартфон в далеком 2018-м. И вот спустя 5 лет после анонса он до сих пор не утратил своей актуальности: огроменный дисплей в 6.1 дюйма. Пушка. И честно сказать, iPhone XR абсолютно плевать на отсутствие Full HD разрешения, даже 720 пикселей он чувствует себя более чем уверенно. Яркости мне хватало у этого смартфона абсолютно всегда. Вообще у всех iPhone хороший угол обзора, поэтому жаловаться на этот параметр, ну так себе история камера сильная сторона этого телефона да здесь она одна и iphone 11 со своей широкуколкой обновленным чипом и характеристиками конечно же выигрывает в этих параметрах но если у вас уже есть iphone 10r то во первых не вздумайте менять его на что-либо другое а во-вторых подтвердите пожалуйста в комментариях что фото и видео получаются на его матрицу просто фантастические и это касается как съемки днем так и ночью так бы вот если бы меня попросили описать 10р одним словом, или... Нет, давайте не так. Назвать ассоциацию, которая приходит в голову, я бы без раздумий ответил универсальность. Мой телефон падал over много раз, и знаете, что с ним? Правильно. Ничего. За исключением небольших и даже не особо заметных сколов на алюминиевой рамке по периметру корпуса. и это все. Телефон, блин, настолько прочный, что ему можно хоть орехи колоть, но делать этого я, конечно же, не стал бы. За целых три года активного использования автономность, понятное дело, уже не такой веселый показатель, но, тем не менее, телефон уверенно держится с раннего утра и до начала вечера. На моем 10R износ составил всего-навсего 14%. Не так много с учетом использования различных адаптеров, шнуров, пауэрбэнков, зарядок в машине и так далее и тому подобное. Знаете, вот iPhone XR это прекрасный аппарат, который будет актуален еще как минимум 2-3 года. Даже iOS 16 работает на нем максимально стабильно и шустро. Это, знаете, тот случай, когда ты настолько круто уверен в себе, что тебе вообще никакие понты не нужны для того, чтобы продемонстрировать свою крутость. Сдержанный, красивый, современным дизайном и максимально производительный смартфон даже в 2022 году. Однозначно рекомендую приобрести его для дальнейшего использования в 2020 и 2023 году. Тем более, что вы можете купить сертифицированную рефабридж версию от 27-28 тысяч рублей. Вот как-то так. iPhone 10 XR действительно отлично оснащенный универсальный аппарат, которым можно и нужно пользоваться в 2022 и 2023 году. А если вы думаете над приобретением нового смартфона, но средства позволяют взять именно 10R, покупайте не раздумывая. Да, безусловно, есть iPhone 11 с улучшенными параметрами, но и стоит он на 15-20 тысяч дороже и для многих это существенная разница. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, что у нас получился максимально продуктивный диалог в приятной и дружеской атмосфере и поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому ролику, а также делиться им со своими друзьями и родственниками в социальных сетях. До встречи в следующих выпусках, пока-пока.